Вот, ребят, сегодня 30 декабря Мы с Женей решили окончательно прокатиться Я там некие изменения внес в прошивочку Ну, грубо говоря, отполировал ее И просто надо, да, проверить все это дело Перед релизом Потому что релиз мы, как я обещал, я сделаю на 5 января но пока не знаю, на весты точно, на X-Ray под сомнением, то есть, потому что мне некому испытывать было. То есть, хотя там как бы вроде бы прошивки одинаковые, калибровки тоже, но при этом э, все-таки есть свои особенности. И как бы без откатки очень стремно все это шить, особенно когда массово пойдет народ, потом выяснится, что какой-то косяк. Э, но вот мы выехали как бы покататься, я снимаю опять же логи, Посмотрим, что и как себя ведет Изменений там минимально ну, минимальное Количество изменений провел в прошивке Просто ее, грубо говоря, полирнул Некие калибровочки там подредактировал Как бы подфильтровал Некие таблички трехмерные Чтобы более все плавно И как-то ну, плавно в плане переходов И плавно в этом, в езде было потом Сейчас вот едем Тут пробочка у нас у лахта центра и выезжаем, как обычно, по маршруту через кольцевую дорогу и обратно на базу, в общем, приедем. Сейчас все протестируем. Заодно перепро... и потолкаемся. Да? Ну да, вот сейчас потолкаемся. Не знаю, что тут совсем какая-то пробка, никогда такого не было. Либо там на пешеходнике, опять же, либо реально как... Либо куда-нибудь в Обе едут или куда-нибудь туда. Да, вот, да. Вполне вероятно, потому что, как обычно, эта истерия, блин, под... Новый, Новый год, Новый. да, сейчас всем надо под последний день закупиться прям сегодня-завтра, и вот народы и немерены, машин тоже немерены. Не знаю, опять же, часть народу завтра не работает, часть работает, хрен поймешь, в общем, что и как. Но вот решили выехать перед самым Новым годом. Ну, я еще сейчас прокатимся и сниму уже с кольцевой дороги. Вот у нас наполнение как бы, В районе 570 э, Кубов Но все зависит на самом деле Еще от э, условий Бывало у нас и Около 600 там. Ну, э, Сейчас по каду едем вот, Испытываем как раз Высокие обороты Женя я его попросил специально Четвертую врубить, чтобы на четвертый Посмотреть как она себя ведет На э, разгонах И какое будет у нас наполнение При этом 5000 оборотов, ну она там уже падает, у нее по-моему пик наполнения около э -э, что-то 4500 вот так, ну едет, в принципе нормально, на высоких оборотах, там мы в пробке потолкались, у нас оказывается там э -э, по трассе просто авария была, газет перегородила, поэтому мы так медленно ехали в пробке. Сейчас вот выехали и по кольцевой дубасим вот здесь. Попробуй полностью отпустить педаль и нажать ее заново. Давай, жми. Просто педаль. Ну, все нормально. Раньше у нас как бы были вот при таких условиях э, нажатия. То есть э, нажал педаль, потом отпустил ее полностью, а потом еще раз нажал. Были вот эти тычки у нас происходили. Теперь четко все ничего нету, и набор как бы равномерно идет. Без каких-то либо пинков там, просто даже передок у машины поднимается. Там. Да, Эффективно, нормально, да. нормально, да. Ну, по крайней мере, да. Скорость на право уже такая нормальная. Да. Ну и расход в таком варианте 18 литров. Ну, мы дубасим. Нет, сейчас упадет. Да, да. Ну, это пятая передача у нас, как бы все четко. Вот на пятой едем. Сейчас опять у нас тут, сейчас уже съезжать будем опять же в город. Посмотрим, что в городе опять будет. Ну, я думаю, там еще включусь. Вот, ребят, съехали, сейчас уже едем тут. Женя сейчас меня отвезет домой. Логи собрал, посмотрели. В принципе, во всех режимах как бы все нормально. Но, и как я и говорил, я ничего там основного не трогал То есть, что было выкатано до этого Я просто шлифанул Ну, некие калибровочки еще там поменял По мелочи Ну, и как раз вот за эти дни он испытает Но я думаю, что ничего не вылезет, скорее всего Это, можно сказать, релизная версия И будет прошивки Если все отлично То я в ней уже ничего менять не буду То есть, останется мне только Сесть и Сидеть рутинно Прошивки на перекидывать калибровки на разный софт. Чтобы. Ну на разные автомобили, опять же, на, на там кросы, не кросы, седаны не седаны и свежие не свежие прошивки. Потому что. Тем же самым комбиком можно обновить нормально До крайней версии прошивки А вот uh, у ребят uh, типа Мотор лодера, они гробят епром e Потом машина не запускается И приходится все равно на uh, Прошивки на штатные все это делать Ну как та, которая ну, либо не штатная Но та, которую максимально можно поставить Так как в новых прошивках Изменили объем Епрома uh, um, e как таковой то есть он стал больше относительно того, что был. То есть не 64К, а поболее. Потому что там некие обучения еще больше хранятся. А другие загрузчики не понимают этого и начинают переписывать эти данные. Ну и, соответственно, гробят все это дело. Ну вот, в принципе, все хорошо, отлично. Я не знаю, Жень, что ты от себя добавишь? Пока не, пока не понял. Все. Ну все то есть все хорошо, да. все хорошо, все плавненько, все нормально. Да, все нормально, да, все нормально. никаких тычков. Все ну, здорово. самое главное, да, что... Ну, покатаемся, посмотрим, как бы... Ну, Ты каждый, все равно же каждый целыми да? днями, можно сказать, на машине, ну, катаешься постоянно на ней, и тебе более понятно, ну, да. что поменялось, что не поменялось, то есть... И есть, поймать, ли, поездить, есть ли косяки чтобы... или нет. Да, да там... поездить, чтобы понять, как бы... Поездим, еще есть. Ну да, если что, как раз катаемся. будут деньги поменять, что-то изменить в прошивке. Также предупреждаю, ребята, ну, до 5 то есть сейчас вот эти новогодние праздники, я там поеду на дачу, ну, первые дни буду там находиться, потом приеду домой и буду. Прямо сидеть за компом на постоянку э и делать прошивки, чтобы не упустить там никаких калибровок, потому что когда перекидываешь, что-нибудь можно накосячить. В общем, э просто человеческий фактор может быть такое. Большая просьба, просто если у вас как нет никаких срочных, ну, то есть, если только срочные какие-то там проблемы или что-то, тогда пишите мне или звоните. Попусту просто не надо там отвлекать вот это вот там, а как это сделать, а как вот это, а как бы прошиться. Есть ли там представители там-то, там-то. Это все есть в группе. Блин. Поэтому, как бы, ну, большая просьба не отвлекать. И, опять же, по поводу прошивки. Это будет по крайняя прошивка, которая была бесплатная. Ну, вот, то, что мы сделаем. Остальные прошивки, я думаю, что сделаем платные, потому что иначе просто и ребята работают, и реально работу делают. То есть, ну, отнимается время. И нельзя так, чтобы они, ну... Должны все-таки что-то зарабатывать. Ну, где-то сделаем, там, наверное, обновление будет в районе 1000 рублей стоить приблизительно. Но это потом. Как я обещал, вот это будет крайне бесплатное. Последующие уже будут как бы платные. Ну, я не думаю, что там прям часто так будет выходить все эти прошивки, потому что особо там нечего менять. И опять же, с 7 по 9 число, а точнее по 10 меня не будет, потому что мы с друзьями едем отдыхать за город. Опять же, большая просьба не писать и не звонить мне в это время, потому что, ну, меня не будет. Я, скорее всего, вообще мобильник выключу, чтобы отключен, чтобы отдыхать от всего этого дела, от э, соцсетей, телефонных звонков и всего остального. Так что, вот, в общем, ребят, откатали мы сегодня, это было крайнее испытание, ну, то, что мы проводили с Женей. Больше испытывать не будем видосы на эту тему снимать, пока, ну то есть не будем, потому что уже будет релиз к тому времени. Так что все хорошо, все отлично. Ждите релиза 5 числа, он будет. И, в общем-то можете после 5 звоните и, ну или 5 самого, ну не не супер рано, не раньше, короче, 12 и приезжайте на обновление. Так что в общем. Опять же, не забываем ходить под видосом На моей группе Драйв Подписываться и жать колокол В общем, всем пока И до новых встреч